Всем привет! Мы продолжаем наше путешествие по северу Аргентины, и а, сейчас мы находимся на территории провинции Сальта. Сальта это один из главных винодельческих регионов Аргентины, и также про Сальто говорят Сальта Линда, то есть Сальта красавица. А, вчера мы уже побывали в городке Кафаята, смотрите предыдущее видео. А, это было Большая удача попасть на день города, на день рождения этого а, колониального городка а, один из самых певческих городков. И а, попасть на праздник фольклора это невероятная удача. Поэтому, кто еще не видел мое предыдущее видео, а, заходите в мои плейлисты Аргентина с Еленой Вивас. Смотрите. Местный аргентинский фольклор. А сегодня наше путешествие уже непосредственно в столицу провинции Сальта. И пока мы до нее доедем, ехать нам, как показывает навигатор, 3 с небольшим часа. А, это потрясающие пейзажи, красные почвы, а, невероятно изумрудная зелень. И всегда на горизонте фанды какого-то невероятно розового цвета. Я не знаю, насколько сможет моя камера передать всю эту красоту, но моя главная задача – это вдохновить вас на новые путешествия по Аргентине, потому что на самом деле это все нужно видеть только собственными глазами. Итак, погнали знакомиться с провинцией Сальта. И первая наша сегодняшняя остановка – это Кебрада Кафаята. Это просто невероятное зрелище. Идемте посмотрим. отниматься туда нельзя, поскольку это достаточно сыпучая конструкция, поэтому запрещено. такой такое вот оно, практически как песочек уплотненный. остановочка думали зайти в туалет но что-то как-то мне не очень одна здесь кабинка для дам и другая для кавальерос даже унитаз стоит я-то думала там дырка в полу то бишь практически цивилизация Идемте заглянем в этот домик. Написано, что дают еду. Не знаю, насколько это безопасно. Мой друг, с которым мы путешествуем вчера, где-то траванулся слегка. Вот такая вот избушка на курих ножках. Хотите экзотики, ее здесь очень много для вас. Это вот уже более привычная форма туалета из советского детства. С дыркой в полу и с унитазом, на всякий случай. Зато какой романтик! Река Лоскончас, то бишь ракушки. Кстати, да. Вижу, что там очень много ракушек. Но общий вид с горой более интересен. Невероятная. Везде просто невероятная красота. Увидеть и умереть. И это не о Париже. Это о Сальте в Аргентине. Прелести цивилизации. Солнечная батарея. А я-то думала, как они электричеством себя обеспечат. Вот это, кстати, возле входа а, пенечек. Это пенек из кактуса. Очень часто здесь можно их встретить в продаже. Такой вот рассадничек кактусов. У него их здесь несколько штук. И невероятной красоты желтое дерево. Смотрите, сколько их здесь светит красиво. в шлепанцы заходит горячий просто невероятно Эту красоту, которую здесь сейчас можно увидеть а в нашем путешествии между Кафаятой и а, Сальто, гордым имею в виду Сальто, невозможно, потому что это 300 километров, это 300 километров какой-то бесконечной красоты, а, марсианских пейзажей. Это вот как во вчерашнем путешествии, когда хочется через каждые 100-200 метров останавливаться и снимать. Но, естественно, это невозможно. Поэтому сделали всего несколько остановок, а все остальное из окна автомобиля. Но зато так можно больше увидеть. На скорости же всегда можно больше увидеть. Очень потрясает местная растительность из отрядов кактусовых, акациевых, а, о, красные почвы, и когда вот эти красные почвы, они покрыты вот этой растительностью, ее нельзя назвать зеленым цветом, она в какая-то нереальная, космическая, марсианская, так же, как и все эти пейзажи. Это то, что обязательно надо посетить в Аргентине. Ну, а на этом пока у меня на сегодня для вас все, оставайтесь на связи, потому что наше путешествие по северу Аргентины продолжается.